Проект 100 кусков» — это инновационная система заработка в интернете, получившая всеобщее признание на территории России и в странах СНГ. В проекте реализована уникальная матрица, которая является собственной разработкой компании 100 кусков». Система устроена следующим образом. Новый участник проходит регистрацию и встает под спонсора, который его пригласил. Если участник пришел без приглашения, система автоматически, в порядке очереди, назначает спонсора. Таким образом, в проекте могут зарабатывать даже пассивные участники. Приглашать никого не нужно, мы делаем это за вас. Постоянно проводим рекламные кампании, промо-акции и онлайн-конференции. Каждому участнику гарантировано два реферала. Но если вы активный участник и хотите зарабатывать больше, приглашайте новых людей в свою структуру по личной реферальной ссылке. Матрица 100 кусков состоит из пяти уровней и нет ограничений по ширине структуры. Давайте представим, что вы купили первый уровень стоимостью 100 рублей у своего спонсора. Система подобрала вам двух рефералов и одного вы пригласили сами – это ваши покупатели первого уровня. На этом зарабатываете 300 рублей и доход не останавливается. Далее покупаете второй уровень за 200 рублей у вышестоящего спонсора, под которым зарегистрирован ваш спонсор. А продаете рефералам, которых пригласили ваши рефералы первой ступени. Допустим, каждый пригласил по 3 человека. Ваш доход составит 1800 рублей. Далее по такому же принципу покупайте третий уровень стоимостью 400 рублей у спонсора, который находится еще выше, и продаете рефералам третьей ступени. Представим, что их 27. То есть каждый из 9 рефералов пригласили по 3 человека. На этом ваш доход составит 10800 рублей. В среднем на это уходят две недели, но и на этом доход не останавливается, есть еще четвертый и пятый уровни стоимостью 800 и 1600 рублей. Пройдя все пять уровней, вы заработаете 450 тысяч рублей. При удачном раскладе на закрытие пятого уровня потребуется всего один месяц. Согласитесь, достойная месячная зарплата. Напоминаем, что матрица не ограничена по ширине структуры. Можете пригласить не 3 человека, а сколько желаете, и ваши рефералы могут приглашать неограниченное количество людей. В таком случае ваш доход будет еще больше. Заметьте, деньги не хранятся в проекте, а переводятся от участника к участнику через платежную систему Kiwi, где регистрация – это просто ввод вашего номера телефона. Более подробно о проекте можете узнать на бесплатной онлайн-конференции для новых участников по адресу 100kuskov.com.